всем привет итак в этом видео кратко посмотрим на две среды разработки э, на языке C. что такое среда разработки это такой текстовый редактор э, вот э, но не просто текстовый редактор а редактор у которого э, много всего полезного из полезного можно отметить это подсветка синтаксиса э, вот э, компилирование компоновка и так далее то есть это такие специальные программы в которых вы можете создавать другие программы при этом э, не тратя время например на команды опять-таки компилирование отдельные команды там консольные потом отдельные команды э, компоновки и так далее и тому подобное вот я рассмотрю э, две, Среды для разработки. Первая среда это QT, называется она. И скачать ее можно вот здесь: QT IO download. Иногда а, бывало такое, что они закрывали э, доступ к бесплатной версии. Вот. А, иногда эта бесплатная версия была где-то в самом низу но в целом бесплатная версия в целом есть всегда поэтому нужно что в данном случае вот сейчас на сегодняшний день она находится вот здесь download for open source users то есть вот можно go open source и здесь можно скачать бесплатную версию вот мы перейдем самый в самый низ вот и вот внизу будет download qt installer то есть всегда знаете о том что в принципе нужно просто поискать где скачать либо поискать в поисковиках да там google яндекс и так далее поискать как скачать бесплатную версию вторая и то есть это все называется и это у нас visual studio на данный момент вот тоже есть бесплатная версия комьюнити вот э, она доступна для студентов участников создания открытого исходного кода и отдельных пользователей э, вот здесь тоже можно скачать э, visual studio она у нас работает под операционной си системой windows но вот я вижу она вроде бы как бы доступна даже для mac я не знаю насколько она работает хорошо или плохо но есть в принципе для mac qt qt qt он кросс-платформенный то есть он доступен под платформами windows linux и macos вот. поэтому если вы работаете только под Windows и планируете всегда работать под, в операционной системе Windows, то, конечно же, лучше скачать Visual Studio и научиться ей пользоваться. А научиться ей пользоваться довольно-таки просто. Нужно просто писать небольшие программки. вот И рука, так сказать, будет набита. Если же вы планируете качевать с разных систем, одну, вторую, поставить третью, то я рекомендую QT в этом случае у вас всегда вы привыкнете к одному и тому же редактору вот и вам довольно легко будет переносить свои проекты на, на другие платформы вот теперь смотрите по поводу установки visual studio но ну, я не буду показывать процесс установки это довольно таки долго и оно меняется как показала практика с каждым годом какие-то меню где-то недоступны что-то доступно и люди пишут и спрашивают а этой галочки нету а того нету и всего нету поэтому на всякий случай рекомендую ставить visual studio по умолчанию единственное убедиться что где-то в галочках при установке будет возможность выбора компонента. Убедиться, что установлен C. Вот. Если C установлен, то C тоже будет поддерживаться. Вот. По поводу QT. Установка тоже не, не занимает проблем. Единственное, когда у вас будет установщик, вот сейчас он выглядит вот так вот. вот. Еще полгода назад он выглядел по-другому. Но сейчас он выглядит вот так вот. И при установке. У вас спросит установщик, что же устанавливаю. Соответственно, если вы находитесь под операционной системой Windows, то я рекомендую выбирать галочки гв ну и какую-то там версию. Вот, в данном случае, например, когда вы будете устанавливать, у вас может быть версия там QT, там 5, ну или там, не знаю, давайте вот так вот, 6, <coughs> чем-то. Так вот. Что вот это такое? Это набор окружения для работы с компилятором э, Microsoft Visual Studio. Если у вас нет, ну я вообще не рекомендую э, на начальном этапе, конечно же, э, выбирать вот это. Если вы устанавливаете Qt Creator, то лучше выбрать MinGV. В данном случае это установщик, грубо говоря, под Windows. Под Linux там гораздо проще. Там просто будет GCC, а GCC там уже будет установлен, то есть это компилятор. Вот, и все такое. Так вот, если вы под Windows устанавливаете, то когда вы увидите, вы выберете какую-то свою версию и выбираете MinGV. Вот. То есть вот эти вещи ставить не нужно. Потому что вы можете установить, а Visual Studio у вас может не быть, и вы можете попробовать, собрать, сконфигурить проект под эти компиляторы и у вас ничего не выйдет. Точно так же, как вот эти неизвестные архитектуры тоже ставить не надо. Android, UP, UWP и так далее. Выбирайте галочку MinGV. Можете, вот просто 64 бит, если у вас 64-разрядная платформа, либо 32 бита. Вот. Ну а дальше обычно там <coughs> по умолчанию галочки выставлены. На редакторе и т.д. и т.п. вот теперь посмотрим как выглядят внешне э, да эти редакторы в данном случае Qt Creator ну или давайте microsoft visual studio она запустится где то примерно будет выглядеть вот так опять говорю от версии к версии внешний вид э, может меняться но не очень сильно для того чтобы создать проект нажимаем create new project и <coughs> visual studio так как мы будем учиться э, языку C, а в дальнейшем C++, то лучше выбирать, вот тут можно выбрать под какой язык создать проект. Выбираем C++. Ничего страшного, что это C++. C++ мы не знаем, но э, C++ пол полностью поддерживает язык C. Да, компиляторы C++ поддерживают C. Поэтому выбираем здесь C++, выбираем консоль. Э, вот то есть, пока не десктопное приложение, ну, без окошечек. И нажимаем Next. Дальше здесь выбираем пути, имя проекта и все такое. И нажимаем Создать. Так, проект создался. Да когда мы перейдем к изучению функции что такое функция main и какая какие она принимает аргументы это вас может смутить то что здесь немного по-другому но у microsoft любят не то что любят а иногда что-то свое добавляют для себя но так как у них есть свой собственный компилятор то конечно же этот компилятор некоторые вещи понимает вот настоящий, так сказать, православный компилятор GCC вот эту запись не понял бы, вот. Но в целом, в целом я буду работать в редакторе Qt Creator и весь код, который и весь код в уроках, он спокойно будет поддерживаться Visual studio то есть здесь проблем не будет вот единственное я же говорю visual studio добавляет добавляет свои какие-то файлы которые в принципе могут быть не нужны и так далее но пугаться не стоит вот со временем вы совсем во всем этом разберетесь и сложности не будет так вот вот проект создан опять таки не пугайтесь то расширение вот исходный код о чем я говорил да, в предыдущем введении то есть есть исходный код Который компилятор переводит на машинный язык. Вот. И здесь расширение файла .cpp. То есть это в этом файлике мы будем создавать новую программу. Ну, точнее, возможно, вы будете создавать. Вот. Cpp обычно означает, что это файлы с исходным кодом на C++, на языке C++. .c на языке C. Но, повторяю еще раз, ничего страшного. Вот, все будет работать. Какие преимущества есть у Visual Studio? Преимущества таковы, что для установки дополнительного пакета, ну, точнее библиотеки, здесь можно воспользоваться вот таким интересным менеджером, new get manager И здесь мы можем найти э, интересующий нас пакет, например, для работы с графикой OpenGL. Давайте поищем. И вот здесь полно каких-то библиотек от разных пользователей, от разных там компаний, так сказать. Вот. Но нам надо, например, для C++. Давайте напишем C++. А не для C#. -Sharp. И я вижу здесь только для C#. -Sharp, C#. -Sharp, C#. -Sharp. Ну давайте, не знаю, вот так вот напишу. Или даже, например, нам нужна библиотека для шифрования. Вот есть SSH, есть SSL. Да? Вот шифрование. Open SSL, пример. Нам нужна дополнительная библиотека. Вот какие со временем все равно мы все, если будем подключать, то проблемы а, не должно быть. В Qt-Creator нужно в дополнительном файлике это делать. В Visual Studio надо просто перейти в специальную вкладочку, набрать имя библиотеки, выбрать здесь правильную версию, нажать там вот, например, установить, вот выбирать для какого проекта, и она устанавливает все. И мы ограждены от всех этих непонятных телодвижений, на первый взгляд непонятных, для того, чтобы подключить стороннюю библиотеку. Ведь для того, чтобы создавать какие-то вот приложения, как в этом случае, например, с окошечками, с кнопочками, либо вообще графику какую-то рисовать, нужно подключать дополнительные библиотеки, которые не входят в стандарт языка которые с ним не поставляются, вот, так вот, это очень хорошее преимущество Visual Studio, потому что сделан очень удобный менеджер, вот, в принципе, в принципе, что еще? Все редакторы, еще их называют и доешки да, они все примерно плюс-минус одинаковы в плане функционала написания кода то есть есть подсветка синтаксиса вот разными цветами подсвечиваются ключевые слова в языке программирования вот можно зажимать какую-то кнопку в данном случае контроль и переходить например к этим файлам да, к файлам или к описаниям там э, э, типов данных и т.д. и т.п. то есть в принципе они все плюс минус одинаковы. то есть по visual studio я заканчиваю То есть повторяю э, по процессу установки показывать не буду потому что из от года из года в год э, меняются некоторые интерфейсы галочки и т.д. и т.п. но так как вы уже решили начинать учить язык программирования то я думаю это будет ваше первое задание установить э, какую-нибудь среду разработки будь то visual studio или qt creator или может быть какая-нибудь другая о которой вы наслышаны. Вот. Теперь переходим к Qt Creator. Qt Creator, создание проекта здесь. Давайте. Здесь создание можно... Один способ показал, второй вот здесь. То есть New, Project и все то же самое. В Qt Creator, В Qt Creator аналогично создается проект. Давайте нажимаем File, New File of Project. И выбираем, в данном случае выбираем Plain, то есть чистое C-приложение. Plane C-application. Нажимаем Next, Next, выбираем имя, указываем путь. Qt очень не любит в операционной системе Windows, если у вас здесь какой-то очень длинный путь, либо если в имени есть русские символы. То есть это в операционной, в операционной системе Windows с этим могут быть проблемы. Поэтому лучше, если здесь ваш пользователь, и он с русскими, там, украинскими, не знаю, другими, то есть не английскими символами, то могут быть проблемы. Под операционной системой Linux такого нет, могут быть символы какие угодно. Вот. Но лучше создать отдельную папочку на отдельном диске, где складировать все свои проекты. Так вот, здесь, понятное дело, выбираем, где будет храниться проект, нажимаем «Next». Это здесь по умолчанию. Вот здесь как раз будем выбирать, чем компилировать. В данном случае, так как у меня Visual Studio установлена и у меня установлены эти компиляторы. Но, используя QT, я обычно выбираю компилятор minga да Так как у меня 64-разрядная система, то это 64 бита. Дальше нажимаем Next, next, next, finish. Все. И вот мы пришли. QT нам создал первый проект по умолчанию ну и как вы видите здесь тоже синтаксис подсвечен как и здесь но немного другие цвета это не суть важно здесь точно также можно перейти к описанию файла к описанию там функции нажимая определенные кнопочки и т.д. и т.п. увеличить шрифт я зажимаю контроль и кручу колесиком Здесь аналогично. То есть все они плюс-минус одинаковы. Единственное, что Qt создала мне проект чистый, C, без всякого мусора. Вот с одним файлом mainc и с самой главной функцией. И если мы запустим этот проект, то по-хорошему он выполнился. И вот у нас в терминале написали hello world. То есть, это обычно этим начинаются самые первые программы. Но о том, что это все, мы будем говорить в следующем видео. А на сегодня я думаю, все. То есть, как что такое QT Creator, я думаю, вы разберетесь. С любой новой неизвестной программой всегда. Если вы сталкиваетесь, всегда на каких-то начальных этапах будет что-то непонятно. Но это всегда решается. Я думаю, вы уже знаете, у вас уже был опыт работы с неизвестной программой. И буквально там через месяц, два, три, четыре вы уже уверенно в этой программе чувствовали. Точно так же как и вот эти IDE, среды для разработки. Аналогично. Что-то будет непонятно. Но со временем. Так, давайте я вот сделаю <клёх> вот так вот. чтобы вы убедились, что код, который будет написан в QT Creatorе, будет работать и в Visual Studio. То есть давайте чистый C оставим. И давайте запустим debug старт debugging. Или давайте. <клёх> Так, и получаем первую ошибку. Да, первая ошибка. Ну, должен быть этот файлик. Так, и запустим на выполнение нашу программку. Первый запуск может быть долгим, потому что uh, Visual Studio все зависит от настроек. Вот, должен подгрузить некоторые символы серверов, серверов э, Microsoft вот, для отладки. Ну, это в данном случае у меня установлены такие настройки. Вот, но если у вас тоже вдруг такое возникнет, что вы запустите ничего не увидите, то попробуйте сместить это окошечко. Вот я зажимаю, да, смещаю и увидеть то, что на фоне у нас идет загрузка каких-то непонятных символов. Так вот, когда все загрузится, запуск будет довольно быстрым. Вот, Hello World, то, что мы написали да, в консоль. Ну, а это дальше уже выводится в Visual Studio для какой-то, может быть, информации, которая нужна программисту. Самое главное, мы убедились, что наш код работает и компилируется. В принципе, все. Поэтому, ваше первое задание скачать и установить среду разработки. И создать проект по умолчанию и его запустить соответственно у вас в случае с пути креатором должно и в случае с visual studio должен запуститься вот консольный проектик в котором будет написано hello world вот ну здесь я добавил вот но в любом случае давайте откатимся к Начальному, в любом случае, даже если мы этот запустим, у вас программа должна запуститься, пусть без никакой надписи, но она должна скомпилироваться и запуститься. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До встречи в новом видео.